Алекс, ну что у тебя там? Да вс нормально, ну кого вышли. Подожди. Ни одного компьютера не работает. Ну <связывая> он это одного он не работает. Ну я он тоже никогда не работаю. Она включилась сразу. А где? <связывая> да он мне что-то весь без конца кая. Э, а, а чего он не включился? Ну то же самое. Ну ты не весь не а чего у Я не понял. Ч там за Я вас понял, пацаны, не переживайте, сейчас все разберусь я. Я это. В зал ходил. Молодой человек, отойдите, пожалуйста, от меня. Молодой человек, уйдите! А кто такой-то? звал! Свали! Так вот, вот. наконец-то! Пацаны! У меня, конечно, есть предположение, которые это такие, но я не хочу его предположить. Но я его не хочу предполагать, даже близко. Да у меня тоже есть предположение. Если это правда то, О чем я думаю То это вообще ужасно Мягко говоря Отстань Скотопаза Тихо Пацаны, главное не двигайтесь Они не реагируют на вас Ну да, я на вас они не реагирую. Вы не воняете, блин, жутко. Вашими компьютерами да иди ты нахуй! Так, Сама почему они на вас не реагируют? ладно, Это нам так плюс Я запарился уже Мне интересно, всех есть все работники. тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, да пошел вон! Уйди! Уйди от меня! Сволочь! Я извиняюсь. Сейчас, секунду. Охранник! Чё за... Охранник? Охранник? Охранник? Охранник? Не у него руки лежат. Холодные, у него руки лежат. дело есть О, у здесь Пацаны, у нас проблема. Охранник мертв. Мертв! Вот зараза. Это да. Ну, есть еще новость. У меня есть пистолет. Вроде в армии проходили, как с ним обращаться. <смех> на, на, на! На! Тихо, тихо! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Тихо! Господи. Блин, это ещ какая-то новая модель пистолетов! Сухой западон. Ебана, Максим. Чего? Так, у нас пять патронов. В данный момент Absolutely. сволочь. Сволочь, не раз, да. Теперь заражайся ты. Сама Дайте, дайте выйти.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 Отлично. На, на, на, нафиг. Так почему? Быстро я! Старая пишущая туда. Тихо, тихо! Да, это было жестко, это было жестко, достаточно. Так, это нам не надо. Так. Тихо, тихо. Вот, Да, достает. И это хорошо. Было бы... Если бы они сейчас не побежали бы за мной. <Слышко> а? Тихо! Собака! Что, что такое? Пистолет! Пулемет, блин! Никогда ненавидеть такие пистолеты! <Слышко> Стреляют быстро, но урона нифига нет! Я даже не знаю, как бы.. охранник справлялся бы с этим пистолетом! Теперь заезжайся. Так, ну, магазин. Отлично. Отлично. Да почему нет? Я еще все патроны закончились. Ещ вс вижу. Да! тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Че все потроны? Несвязно. Что... Это плохо. Это не самый лучший исход событий. А цены я не знаю. Ты откуда тут сялся? Вот вашу. Извиняюсь, если вы влохнете. О, я знаю, я знаю, я знаю, что с ним можно сделать. Добил? А нет, не ебил. Идёт. Прыгай, иота, утюг. Прыгай, прыгай, прыгай, прыгай. Я, конечно, можешь. Отлично, у нас закончились все патроны. Это прекрасно, это замечательно. Где наша, что-то Пацаны, нам пипец. Что случилось? Вот этот пистолет под названием ахк п 12 У него закончились все патроны. И я не знаю, где нам сейчас взять патроны. Это проблема. Большая. Слушайте, а в кафешке что-то может быть? там, по-моему, последний раз был этот владелец зумным давним. давно. я тоже об этом слышала. Это мне за может, это можно еще будет. А никто не знает, как можно подать сигнал соус Если бы мы знали, мы бы тебе сказали. Логично. Понятно. Полностью пустой пистолет. Но сто процентов уверен что где-то должен быть, то что скоро он сюда проедет какая-нибудь не знаю какие-нибудь военные спецслужбы нас с вами вытащит. Я на это очень надеюсь, либо же я не хочу тут потыхать. Я на самом деле тоже не хочу. Блин, это откуда? Откуда? Бали, вы меня? Что там опять? Нет, надеюсь, на самом деле. Она будем надеяться то, что скоро сюда проезд меня. Дальше, пацаны, план один, ждем ментов. Это, наверное, самая лучшая идея на данный момент. А, да. Ну ладно, ну, ч. <Слышь> не хотел бы я тут умирать на самом-то деле.